Всем привет! Вы на канале Мистер Деньярс! С вами Дэн и Чика! Всем привет! Сегодня будем играть в игрушку брик Я уже выберу карту, как называется город. Для начала мы сейчас научимся летать на вертолете. Так, так, заходим в гараж и выбираем вертолет. Итак, какая стрекозка, Стив? А сколько человек так. на нем может летать? Только один. Вот. Круто. Ой, ой, ой. Но мы падаем. Нет, мы не падаем. Мы ой, нормально все. Мы всё. сломали лопасти. Ты решил сделать перезагрузку? Да. Я это убью. Так, летим. Ни хуренось! Вперед! А я, я, я могу сидеть до конца, я не могу. Э, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Ты куда летишь? Вниз, вниз. Заглушай мотор. О, заглушаем мотор. Падаем, мы падаем. Да нет. Кажется. Стив, мы летим. А по-моему, мы падаем. Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Только не сегодня. Пока за, борту... за... за управление летит. Я, Стив, никто не упадет. А может даже перелетит. Крутая машина, у тебя Стив. Да. А -а -а. Пока что сейчас покажу кое-что другое. Мне нет пилота. В этой машине сейчас нет пилота. В этом вертолете нет пилота. Так. <свят> <свят> У меня автомат. Ты еще и вооружен? Да. И у меня есть. Ха-ха-ха! -а -а -а. вот ты пробил стену одним снарядом. О, ничего себе, сколько пробоин. Ты сколько раз выстрелил с ним? Всего четыре. Столько пробоин. Ну кажется, на две от вертолета... Я думаю, это был перебор. Ничего себе, сколько деталек! Это что, рассыпался дом? На эти детальки рассыпался дом? Эм, у меня вертолетку куда-то едет. хрена, хрена? Он у тебя автоматически... Не может, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, Так, летим. А! О, нет! Полетели! Я... А, я уничтожилась! Полетели! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой! Какого ой, ой, ой, ой, ой, ой. хрена? Ну-то ты не то делаешь, по-моему, Стив. Я не понял. Смотри, даже. Все шасси у тебя отлетели. Yep. Блин, сейчас сделаю одну. Ни хренаясь. Ну, пока попробуем делать другое. Что же нам делать? Так. Стопа, где мой гараж? А, вот. Ты решил опять? Собственно, вертолет? Па -па. Ох, охренеть! Я, я Ты все... что расстреливаешь свой вертолет? Да нет, я же другую машину. Это себе машина появилась. Была... Да специально я уничтожу? Не, не, не, не, не, нет. Сейчас другую машину сделаю. Хм. Какую машину взять-то? А какую? А сейчас возьму какую-то. Может тягач? Не, вот эту хочу. Это хорошая точка. Возьму ее. Так. Да. Фак, забыл, забыл, забыл. Что же это? Отбить прицеп. Почему он сейчас взрывает? Сейчас бабах нет. О, блин. Е ⁇ опять нет, что ли, ничего. Бабах, сейчас, сейчас, сейчас. Надо себе отбить прицеп, иначе все наконец горит. Хотели поехать? Ничего. Да оставим. Ждать. Ты на одной с одной кабиной. Сейчас, удивишься. Я взорвал. Э, что у меня развалился-то? Не знаю. Рулился нормально. Так, мне не нужен. А теперь поехал. Да опять? Так, фар надо включить, тут хрен. О, фары! Я фар потерял. По-моему, настала ночь. Нет? По-моему, да. Или это вечер? Нет, это ночь. Ночь? Ночь. Поехали. А ты что, хочешь прицеп отцепить? Я уже его отцепил. Почему он к тебе приедет? Да нет, потому что просто у меня тут завокал. А, он медленно срезает. Да. Немного недодуманно. Зака рассвеет. Поехали. Посмотри, сколько ты всего разрушил. Там целая куча деталик. Лего деталик Давай сейчас поеду нормально. Поехали. Машина просто крутит. Просто крутит. Согласен, только надо к главному а, бреду Ты что хочешь машине. в здание пройти? Нет, нет, нет я просто... Ты она стив, она немного, она немного она дрифтит. Она немного дрифтит. По, как это когда поворачивает. Да, да по-моему, сейчас не туда еду. Еще подъемник, он где-то тут должен быть. У меня что, задний ход? Да, есть. Я задний не помню, ход. Как-то ты ездишь. Ты... А ты куда едешь-то? Ай! Ты Я хочешь думается... выехать на пустырь, что ли? А вон не, звезды не, не, точно не, ночи. Куда? Не С ты в гараж поехали я прицеп не хочу таскать лучше у меня равновесие делает. А, вот это да, не туда не туда не прицепом, туда не да, туда не туда не туда не Да, да, да, да, туда ага, Ну давай. не туда не туда не туда не туда не туда не туда не туда это. туда не туда не туда не не не работает. Это, туда это, это не а Вот подъемник! Ты Я куда их должен Я доставить? А, куда мы... должен ты доставить свой груз, Стив? Я их должен доставить вот сюда. Круг доставляю тут, а сам а. пойду туда. А тут наверное никого нет. Тут уже все ушли. Ночь. Ну. Или как они еще работают? Меня... Это как-то. Так, отцепить. Так. Кем может носить? Нет, нет, нет, нет, нет. мне собачьи сейчас не нужен. Попробую отцепиться. О, отцепился вот. Я не отцепился. Я отцепился. Ура, поехали. Хочу прицеп Всё? оставить... Мы доставили груз? Нет, нет, нет, нет, нет. Мы еще его не доставили. Хочу... Я оставлю тут прицеп для, для зрелища. Для зрелища. Для зрелища? Да, ты да. Ты будешь это. взрывать? Ну да. Да. Это у тебя ядовитое вещество, я ядохимикатый? Машину я ставлю там, наверху. А, это подъемник, что ли? Так. Вижу, вижу. И куда? На какой этаж? Стоп, Куда? А! Ты что, уехал, что ли? Нет у него, видимо, паласта. Какого паласта? Ну, вот ты отцепил сзади прицеп, и он съезжает у тебя. Не-не-не, с. С, с прицепом С прицепом он. Тормоза, тормоза. А тормоза как тут? О, приехали! О, ты опять расстреляешься, что ли? Ты да. что ли? Нет, я хочу его поднять. Стив. Мне как-то его надо поднять. Поехали! Так Главное, я же куда-то его не поеду. Не поехал. Какие звезды! Круто! Мы поехали, кстати. Слушай, Мы что, взлетаем, что ли? Нет. У нас Нет мы сейчас это другое делаем. Вот главное сейчас, чтобы ты у меня не уехал. Куда-то. А крыша будешь. Не-не-не-не-не, да я совсем другое сейчас хочу сделать. Так, вот кто. Не Я не взорву. Так. Так, не ошибаюсь. Да. Чуть-чуть. А тут тоже заработался, смотри. О, оно Где везде! Я хочу... тут оставить его! Да как-то оставить? ты да сейчас воткнешься в него и взорвемся! Нет-нет-нет, я не. Это него это с ним? О! Припарковал! Слушай, Стив, что-то тут как-то... Не... Подлянка или здесь какая-то? Так... Не секрет? Сейчас нам надо вниз идти. Так, пошли, поехали, Настя. Так, света вообще нет. Фонарь был в кучу. Фонарь? Вообще, надо Тут для... звезды вместо фонаря. А, у тебя лазерный. Для... Смотри прицел. Тебе mm -hmm. видел. Может тебе надо через прицел смотреть? Нет, прицел не могу. Только курок помогает. не нажми. Курок я могу Не нажать. надо. А ты уже спустился па -па. что ли? А как па -па -па. я это сделал? Па -па -па. А как ты это сделал? Я спустился. Не, я... А как, на подъемнике что ли? Ну, да, на, на ты подъемнике. ты прыгать умеешь? Да, я на подъемнике спустился. А машина где? Там осталась на крыше? Не понял. Как как я сюда вошел? Я не знаю. А, вот я ходить. не поняла. Машина-то где твоя? Да вот она, машина. А она уже выяснил, еду, что ли? А мы на подъемник не вставали, чтобы спуститься-то. Да нет, я прицеп же тут оставил. А, это прицеп, Чего ты меня путаешь? Стив, ну ты запутал меня. Теперь пошли за вертолетом. Я знаю такую А, а такую... тебе вертолет? Одну штуку. Хорошо, мы к машине карты. больше не вернемся. Нет, мы сейчас идем к, к вертолету. Ну давай. Карта. Где-то тут должен быть вертолет. Это карта? Да, карта. Где-то здесь должен быть мой вертолет. Или тут, или тут. Фак, что? Чего у меня это? Кво? Не понял. Чего у меня этот? а а этот. Так. Давай! Все, восстановить. Во! Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас. Попробуем сейчас вылететь в него. Так, пока что нам не, не надо лезть, пожалуй. Вот еще немного зрения. Так. Так, включим фары. И полетели! Мы стоим реально в воздухе. Ты козу похожа, да, так. Стреляем робота. Теперь надо пойти вот в вертолет. Сейчас главное надо влететь. Сейчас главное надо влететь. И знаешь во что? А что, башни? Yeah. Здания? здания хочу Высокие подвигать. здания? А Он тут сейчас есть небоскреб, не... небоскребы. Небоскребы есть? Так, в этом городе. Так. Так, так, так. Так, так идти мы пока что... Блин. Так. Разад. Кажется, мы туда и летим, не туда. А-а-а! ты зацепился. Так, надо нет. Я не шумить секунду. Ис. Вс. Па чуть-чуть не долетел. Надо было близко не подлетать. Если ты хочешь напрягать. А я не подлетал. Летал я. Надо именно. Я не допустила. именно. ты маленький, да? Не дона, да что именно. А сейчас как-то зацепить. Да, блин! Поворачивай, поворачивай туда эти Туда летит. Ну, видно размах. Как, как летит -то? А, вот, летит, летит, летит! Да, блин, надо пониже пуститься. Ниже. А там может дальше еще что-то есть? Мы так, можем так, туда так, дальше так. за тот вот, рубеж вылететь? Или у тебя задание да. Ну, да, главное, спуститься немного. Давай, спустись. Ты че? Ты че? Не, не, не, не, Я не, не, не, не, не, нет, круто не, не, не, не, не, не, не, круто. не, круто, не, круто, а не, мне круто, нравится. не, не, не, не, не, не, не, не, не, на, сейчас, сейчас, сейчас. Хочешь, собственный вертолет расстрелять? Нет, у них другая штука. Это что, это... А, что это... Это, это что такое? Ты рычагом, собственно. Подожди. А, ты что-то тащишь? Это крюк. Это крюк. Это торзамка? Я хочешь хочу зацепить зап баллов. в космос вертолет. Его. Блин, запрыгивай ты! Запрыгнуть надо? Да, вот тебе запрыгнул все. А тут, может, надо как-то поехала! А -а -а, Поехали! Ты хочешь на подъемник? Да? Да! Это Стоп, не уловка, понял. Да? Можно так я не понял! Я не понял! Я не понял, какого хрена у меня остановилось? Да потому что ты что-то не так, жмешь, надо, надо вверх. Да, доехали, доехали. Все, приехали. Так, так. а А. -а. Ты хочешь машину сдернуть крюком вниз, а чтобы она полетела? А, -а, -а ты хочешь ее воздух поймать, я догадалась. Да, поднять ее хочешь? Да? Блин, куда я утащил? Да не видно ничего, потому м -м, что м -м, темно. Блин. Насрай, короче. Сейчас, сейчас, сейчас, буду. Буду, будет, будет, будет. А отвернуть к гаражу. Он мне тут стоит. Вот. Ну и где этот трос? Блин, хоть какой-нибудь фонарик бы. Я не Есть. понял, он, он у меня что в этом? В здании! А зачем? Дай мне его. Ты хочешь внутрь зайти? Тебе что это да, даст? Блин. Дай мне его. Да... Я не хочу его. Тащи ты. Ладно, мне этот, этот... Никогда это... Что-то смешно становится, эта история. Смешная, смешная сейчас. Сейчас мне на занове вы И теперь я взять крюк надо. Ты можешь поднять. Да крюк-то есть, ты его зацепил. Блин. Только ты не можешь подвести туда. Это забыл, как ему управлять. Да ладно, вспоминай. Вот, приц... я, все, я его точно тащу, зацепил. Тащу, зацепил. Тащу. А теперь бежим быстро. Давай, давай, давай. Даже прицел Уже можно... Все, все, все нормально. Так, это не туда я бежу. бегу. Бегу. Опять занялась парень вертолет. <смех> у меня что-то не выходит это дело. На не по-моему, надо не не наклонять вниз. Теперь, теперь выходим и берем крюк нормально берем. А теперь потащили туда. Патронов мне оставить не а моему уже рассвет. Стив. <связь> не кажется? Мне как-то это уже это надоедает. Да, рассвет уже. Так, Сану восполним его. А по-моему, Крюк взять? на нами это уже это ему надоело, что его посыплять. И он на нами, по-моему, от того издевается. Клана сейчас не не пропустить, где... Сейчас главное не да. зафейлить. Главное надо идти туда. А вот хоть видно, давай. Сейчас нормально видно. Стоп, стоп. Нам надо какое а, сделать здесь ночью, чтобы ходить. Я не понял, ничего он там остался? Или я просто не могу сейчас? Почему это можешь? Не понял. Можешь. Ну цепляешь. Не что? понял. Не цепляется что ли? А, он меня вниз едет. Ну. И не, не едет. Он у тебя вверху остался. Да, Подъем надо мне. его спустить сейчас. Нажми! Спускается, ура какой то он нескоростный. Медленный то ну, ну да, согласен. Не надо да, быстро, ты... а, а то машина просто упадет. Ну, И давай. все. Все, поехали. Прикинь, тут второй выключатель есть. Давай-давай. Поехали! Да, короче, а сейчас на это сделала, сейчас. я сам это сделаю. А тебе мне кожу нас сделать? А тут что-то еще как-то темно. Пожалуй, надо ждать рассвета. Сон, заложен, а теперь вниз поехали. будет спарта просто прыжок. Красиво. А, Пыжок... а там что за надпись? Сейчас прыжок будет века. Еще сейчас пры прыжок века будет куда прыгнуть мне из такой высоты и с такой я нормально а вы сюда прыгнул о кажется я не прыгаю Ты прыгучий, что ли по-моему, конец конец теперь не не не не не не не не не не не у меня не что у меня это... Патроны резко пропадут. Кстати, не Отстание. Так, понятно. Сейчас нам надо кое-что сделать. Если у нас... Какие-то следы? Что за следы? А, -а, -а, -а, а я это... Того. Или не того? Ты -то а -а -а -а. увеличиваешь, уменьшаешь карту. Да, вот теперь все нормально видно. Вот это наш вертолет такой, а средних вот размеров. Не очень маленький. Наша... Мы просто не посмотрели весь. обожность И в Вертолюбе какой-то хрен куда-то едет. Честно, мне надо телепортировать не знаю куда, наверное, вот сюда. не Угу. На кусочки. Идите телепортировать иди, его. Ну все, наконец-то все тут. Давай я уже цепляю его. А как ты зацепишь машину? Мне кажется, он не удержит равновесие. У меня это можно это крюк сделать. Тут. Где вот на машине за кабину не зацепишь? Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сквозь Рисовка. вертолет. Попробуем его прицепить. Давай, цепляйся, цепляйся. Бэп. Смотри, Бэп. утечка, утечка. А, можно проды продырять. А, утечка, сейчас взорвется. Сейчас взорвется. Нет-нет-нет, как. Взрыв сейчас Какой будет. Какой взорвется, все нормально. Да нет, сейчас взрыв будет. Ой, это просто по такие. Ну, вот попробуй сразу сделать. Не-не-не-не, это не хочу сразу сделать. Ну, а что, сейчас вот увидим. А сейчас-ч сейчас, сейчас будет такое хрень. Надо быстрее а быстрее постреть сюда. А сейчас будет, сейчас будет.